Привет, друзья! На канале EasyToInstall. Меня зовут Виталий. Так сложились жизненные обстоятельства, что в данный момент я не занимаюсь своим любимым делом уже больше года. И в связи с этим и на канале у меня затишье. Как вы уже успели заметить, подписчики растут, а видосов не прибавляется. Ну из-за того, что мне некогда снимать, вот подписчики немножко решили помочь. Опыт, как говорят, не пропьешь, поэтому приходится делиться опытом с тем, кому трудно установить что-либо на автомобиль. И несколько раз я уже помогал, ну так скажем, по всему миру, людям что-то установить. Где-то подсказывал, как сделать правильно. И вот на прошлой неделе мне прислали видео. Подписчик установил девайс на свой автомобиль, у него не получалось решить проблемку с подключением замка зажигания, я ему помог, но ну, он видео снял на телефон и выслал, предложил выставить для тех, кто будет устанавливать на такой же автомобиль, у него Ford Focus, вот. там решение в принципе несложное для тех, кто искушен, для тех, кто купил на AliExpress такое же устройство и оно не подошло к форту фокус там есть маленькая-маленькая доработка надо установить еще дополнительное реле но в принципе то что вы сейчас увидите мне там даже дополнять нечего <coughs> человек очень хорошо разобрался в вопросе и снял видео смотрите повторяйте думаю что повторять прям в точности не обязательно хотя сделано очень даже красиво вы можете сделать лучше, можете сделать так, как считаете правильным, можете еще посоветоваться со специалистами, можете обратиться к специалистам. То есть как бы каждый выбирает по себе. Но я считаю, что вот в данный момент, в данном вопросе, человек решил свою проблему самостоятельно, очень даже хорошо. Мне понравилось. доброго времени суток подключаем самую простую китайскую кнопку старт stop на ford focus 3 механика сразу хочу сказать что я далеко не электрик, и данное видео подключение стало возможным благодаря гаврилову виталию и его каналу easy to install на момент подключения перерыл весь интернет и нигде никакой информации о процессе подключения кнопки на данную модель автомобиля не нашел Через канал Виталий удалось с ним связаться и удаленно под его руководством составить схему и подключить данную кнопку. Будут две схемы подключения. Для одной схемы нам понадобится дополнительно четыре реле. И запуск автомобиля будет производиться через педаль сцепления. Но при такой схеме не работает автозапуск. И вторая схема... Э Понадобится дополнительно три реле. Запуск автомобиля будет через педаль сцепления и тормоз. И соответственно автозапуск при такой схеме работает. Спаиваем это все и получаем вот такой вот блок. Подключение начинаем с разбора кожухов под рулевой колонки. Для начала снимаем боковой, вот этот он на клипсах, просто его сдергиваем, убираем. Здесь находится болт на Торекс 25 звездочка. Откручиваем его и кожух вот этот вот тоже с клипс сдергиваем вниз. далее кожух рулевой колонки поддеваем вот здесь вот тут. пластиковой картой ногтем там чем угодно сдергиваем его вверх Он сдергивается легко нижний крепится на двух болтах самый ближний этот торакс 25 тоже звездочка дальний с 15 звездочка откручиваем их и этот кожух здесь с боков раздвигаем Еще рычаг опустить надо с боков раздвигаем и он у нас легко падает вниз замок зажигания снимаем личинку, вставляем ключ, поворачиваем в первое положение, снизу две дырочки. Вот в дальнюю вставляем остренькое что-то и вытаскиваем эту личинку. Прячем ее в машине или там убираем домой, куда угодно. Фишка замка зажигания находится вот здесь. Снимаем ее и к ней мы будем подключаться по распиновке. Коричневый желтый провод у нас получился игнишин 1. Первый, второй красно-сиреневый. 12 вольт постоянный плюс. Третий провод сине-белый. У меня он постоянно минус, вроде бы как провод присутствия ключа. У меня на любой стадии он выдавал минус. Четвертый сиренево-зеленый у нас ACC. И пятый сине-белый получился стартер. соединяем все по одной из схем. Блок замечательно разместился. Вон там под рулевой колонкой там сбоку так вот, вот значит фишка с подключением получилась вот здесь тоже чуть чуть левее от кожуха рулевого рамку мобилайзера снял с замка зажигания и вместе с ключом она получается вот здесь вот под кожухом размещена. Далее рамку для нашей метки я разместил вот здесь вот. На горячий пистолет. Термоклей посадил ее. Тут вот, вот как раз напротив отверстия для датчика. Датчик у меня нет. Здесь разместил. Значит, кнопку тоже пришлось, кнопку тоже немножечко пришлось слегка посадить на термоклей горячий пистолет, потому что очень большое отверстие, и она слегка болталась там. Вот так вот держится намертво. Провода для сцепления находится под педалью сцепления первый провод у нас черный с белым и второй сиреневый зеленый вот к нему подключаемся если же есть автозапуск то подключаемся через педаль тормоза под педалью тормоза фишка вот она, подключаемся к первому проводу зелено-коричневый Включаем все и собираем. Вот так это выглядит в сборе. Подносим метку. Кнопка активировалась. Первое нажатие. У нас запустились аксессуары автомобильные. Второе нажатие. Приборная панель. Выжимаем сцепление тормоз, третье нажатие, автомобиль завелся. Педали отпустили, кнопка неактивная, выжимаем педаль тормоза, нажимаем кнопку, автомобиль заглушен. Автозапуск ставим на ручник. Выжимаем педаль тормоза и короткое нажатие на кнопку. Педаль тормоза отпускаем. Имитируем, что мы вышли из машины. Ставим на сигнализацию. Автомобиль заглушен. Ну, теперь заводим. Автомобиль завелся. Снимаем сигнализацию. Садимся в машину. Единственное, теперь, чтобы мы не сделали, автомобиль все равно заглохнет. Его придется заводить. Снимем с ручника или нажмем тормоз. Без разницы. Автомобиль заглохнет. Заново его заводим. Вот так это выглядит вечером. Я бы не сказал, что она очень яркая, эта кнопка. По крайней мере, мне она не мешает, находясь именно на этом месте. Еще раз большое спасибо Виталию за его терпение, проделанную работу. И удачи всем тем, кто столкнулся с такой же проблемой.